Друзья, в одном из роликов у меня под видео написали комментарии, что покупка сантехники сейчас недешевое удовольствие. Лично я рекомендую гипермаркет сантехникаonline.ru. Здесь огромный ассортимент сантехники, аксессуаров и мебель для ванных и туалетных комнат. Удобное меню и цены на любой вкус. От бюджетных вариантов до самых изысканных. Прямо на сайте вы можете заказать бесплатный дизайн-проект «Санузла». Это очень упростит ремонт и поможет не прогадать с покупками для ванной комнаты. На сайте предоставлены услуги рассрочки и кредитования от ведущих российских банков. Можно заказать доставку и установку. Очень удобно, что все в одном месте. А по промокоду «Дачный умелец» вы получите 7% скидочку на выбранный вами товар. Ссылочка на гипермаркет и промокод будет в описании. Приходите, экономьте вместе с магазином «Сантехника онлайн».